Здорово, ну как ты? Наверняка ты точно так же как и я в предвкушении зимнего обновления на Барвиху РП, о котором мы в принципе сегодня и поговорим. Ну и по традиции не забывай про розыгрыш на 500 тысяч рублей, который я провожу абсолютно в каждом своем видеоролике. Условия ты видишь на своем экране, ну а итоги каждое воскресенье вечером на моей странице вконтакте, ссылочка есть в описании. Сегодня я хочу тебе показать пару новых скриншотов с грядущего зимнего обновления на Барвиху РП. К примеру вот такой вот теперь нас с тобой ожидает загрузочный экран выглядит это довольно здорово вполне ожидаемо в зимнем стиле довольно красиво но единственное что непонятно лично мне почему на данном зимнем скриншоте опять же это обнова мы с тобой наблюдаем именно старые тачки конкретно акулу и марк 2 чему данная отсылка не совсем ясно я например думал увидеть на данном скрине что-нибудь из новеньких автомобилей к примеру ту же новую Беху, которую нам не так давно сливали в двух вариациях увидим ли мы с тобой ее в этом зимнем обновлении опять же остается под вопросом да и вообще хотелось бы увидеть какие-нибудь новые автомобили помимо BMW. какие тачки хотел бы увидеть лично ты на проекте обязательно напиши мне в комментарии. ну и вот такой вот скринчик с новой зимней атмосферой на Барвихе. опять же все выглядит довольно круто лаконично и очень красиво опять же если мы с тобой просто сравним это с прошлогодним зимним геймплеем я специально добавил его в это видео для сравнения и, в принципе это понятно потому что на протяжении целого года Года, графика на барвихе улучшалась неоднократно только в последнем обновлении когда добавили остров нам с тобой серьезно так разработчики улучшили графику наших любимых автомобилей появились крутые тени и отражения и как я уже и сказал тебе ранее на барвихе на протяжении целого года графика улучшалась во всем неоднократно соответственно и зима которая нас с тобой ожидает в этом году должна быть гораздо ярче гораздо красивее мне вообще зимой на барвихе рп всегда Всегда только исключительно положительные ассоциации барвиха мне всегда нравилась и привлекала меня конкретно своей атмосферы особенно в зимнем сеттинге если мы с тобой немного по и пробежимся по прошлогодним обновам то мы вспомним с тобой такие чумовые вещи как например спуск с горы обалденный крутой ивент который проходил на протяжении всей прошлогодней зимы дарил игрокам крутые положительные эмоции и, самое главное неплохой бонус к заработку кстати скажу тебе по секрету, пообщавшись по данному поводу с пиар менеджером проекта, я узнал, что нам планируют вернуть спуск с горы на оборвиху, ну или добавить что-нибудь подобное. В любом случае я буду сильно рад такому событию. 99,9% то, что нам с тобой снова добавят всеми любимые дрифт зоны, благодаря которым мы с тобой сможем навалить неплохо так бачком на своей любимой заниженной жиге. Так что готовь тачку к зимнему дрифтингу, ну а если ты наоборот не особый любитель всего этого дела и предпочитаешь устойчивость и стабильность твоего автомобиля на дороге, то скорее всего как только выпадет снег на барвихе, тебе будет необходимо отправиться в шиномонтажку и переобуться на зимнюю резину. Это только та самая малость, которая нас с тобой по идее ожидает в зимнем обновлении, за которым скорее всего следом пойдет новогодняя обнова. Возможно это будет опять же тематический батл новогодник. Квест и, соответственно, новогодние подарки и призы. Как я тебе уже и сказал ранее, Барвиха лично мне дарит каждую зиму только исключительно положительные эмоции. Надеюсь, в этом году нас с тобой ожидает что-то подобное. В любом случае, готовим варежки и ждем первого снега на Барвихе. Ну а что ты думаешь по данному поводу и что бы ты хотел увидеть в зимнем обновлении на проекте? Обо всем об этом обязательно пиши мне в комментарии, я с удовольствием почитаю. Ну а на этом у меня пока что для тебя все. Пока!